Мы не будем говорить о ценах. Мы не будем говорить о названиях этих кулинарных шедевров. Мы просто скажем, что это очень вкусно. И всем этим вы сможете насладиться в кафе «Восток» по адресу город Ставрополь, улица Морозова, 4. Или заказать к себе домой. По телефону 660-600. Вкус на грани красоты. Вкусные новости Ставрополя желают вам приятного аппетита.